Уважаемые пациенты, я врач-терапевт, кандидат медицинских наук клиники Академии дентальной имплантации Фролова Светлана Анатольевна. Сегодня поговорим о пульпите. Половина пациентов на нашем приеме приходит с осложнением кариеса, пульпит, воспалением пульпы внутренней части зуба. Этот процесс можно лечить только оперативным путем, то есть удаление пульпы. И я хочу рассказать о преимуществах лечения пульпита именно в нашей клинике. Стерильность инструментов достигается тем, что у нас есть собственное отделение и стерилизация. Мы стерилизуем все наши инструменты или они одноразовые. Также контроль проходит все инструменты после лечения. Для того, чтобы инструменты не ломались в корневых каналах, их можно использовать только определенное количество раз. Опытные доктора нашей клиники сделают вам прекрасную анестезию, и вы абсолютно не будете чувствовать дискомфорта, и мы сможем с вами быстро вылечить это заболевание. Также стерильность достигается средствами, как Робердам и Кафердам, которые накладываются на зуб и в полость рта пациенту не попадают ни медикаменты, ни инструменты, и вы спокойно отдыхаете весь прием. На протяжении всего приема доктору необходимо будет делать рентгенские снимки. Это необходимая мера, но доза от излучения совершенно минимальна. Так что вы можете абсолютно не переживать за лечение пульпита в нашей клинике.